Привет, Стас. Я твой подписчик, давно тебя смотрю. Решил открыть свой сайт с кейсами и хочу заказать первую рекламу у тебя. Сколько будет стоить ролик? Привет. Готов к риску? Не понял. <звучит> Сделаем мега-крутой лучший видос. За деньги. Ахахахаха, Давай. Сколько будет стоить? Сайт новый 40к. Ох! Я отобью такую рекламу? Не знаю. Возможно, нет, но попробовать стоит. Добро. Давай рискнем год ссылку на профиль скину жду деньги без проблем если админ сказал рискнем значит будем рисковать реклама за 40 тысяч рублей погна Перешли на ноу no нейм сайт Wild Drop. Добро пожаловать на рискованный и честный обзор. Начнем с того, что кроме меня кейс тут никто не открывал. Ау... А ну, ладно. Но за рекламу они 40 тысяч занесли. Бля, это будет жестко. Бесплатные кейсы. Я немного потыкал и знатно прихуел. Кейс от депа полмиллиона. Это говно я даже на своем канале снимать не хочу. Если только бали, как сегодня не выдадут. Кейс за пол ляма, бля, это пипец. Вот это для нас. А доступно три открытия. Раз, говно. 2. Э, сайт, говно три. Сайт говно. И не написано, кстати, от скольки это, но в теории первый должен быть от 200-250. Мы, наверное, до шестого, так, понятно. Шестой кейс тоже интересный, пятый тоже интересный. А нам выдали 7к, и мы можем открыть, но ну, да, четвертый кейс. Ладно, ладно, нихуя не понятно. Второй кейс. Охуенные шансы, кстати. Вообще, очень крутые шансы. В принципе, меня все устраивает. Третий кейс. Шансы крутые. Сайт Кал. Офигенно выдает. Четвертый кейс. Ой, бля! Подкруточкой запахло. Вот это, вот это реально, напишите в комментариях, запахло подкруткой. А админ согласился на рискованный обзор. Говорим все честно. 6К, блядь. Ну ладно. Но, опять же, 7 типа деп, может и так может быть. Ну, хуй его знает. Ладно, я говорю все, как мне кажется. Когда кажется, блядь, кейсы открывать не надо. По итогу. Лучший бесплатный кейс 3. Охуенно. Продаем все. 13200. Заебись. id один я первый, блядь, на этом сайте. Ладно. Что тут есть по кейсам? Ограничено. Это понятно, неинтересно. Дефолт это нож. Кейс для инвесторов. Бля, если тут будут наклейки, это... А тут наклейки. Бля, вот здесь прикольные наклейки. Это, конечно, все интересно. Они... Тут, однако, все наклейки наклепали. Да, и корона есть... И золотые наклейки. Бля, прикольный кейс. Но это рискованный ролик, поэтому сайт говно. Давай по кейсам пробежимся, что они сюда добавили. Кейс начинающего темщика. А, понятно, типа, все или ничего, окей. Кстати, забыл упомянуть кал, да? А второй кейс тоже, все или ничего. Но, кстати, блядь, iBuyPower, нахуй, который никому никогда не выпадет, ясно, блядь. Детский 35, неинтересно. Школьные, студенческие, учительские, кейс ректора. Это наше, блядь. Это 5000, это нам интересно. Ебать, не сюда! В каждом кейсе по наклейке, бля, правильно? Понятно, нахуй, бля пиздатая. Кейс маршала 10 тысяч, кстати, стоит. Блять, я не открываю, но лайфлента летит. Блять, что это за хуйня? Я же не открываю кейсы. Чё за пиздец? Ладно, кейс маршала 10 тысяч. Понятно, наклейки, драгонлоры, вся хуйня. Блять, что за прикол f 5? Что, блять, с лайфлентой происходит? Высокий шанс окупа, это все. Ясно, Golden Mevries, набор водолаза, есть что-нибудь, блять, прикольное. Я, кстати, немного заходил, но в самый низ я не листал. 10 на прогон, что это? Блять! <с1> кейс называется Посмотри на драгон лор Ладно, ладно, понял Эконом, инвентарь ютубера, который недоступен Бля, ясно Все топовые скины ну, типа, понятно, тут все, типа, охуенные скины, кейс дорогой, это ясно Буст баланса, буст инвентаря, заебись, что это такое? А, это опять, или а все или ничего, я понял Буст инвентаря, ну, тут, в принципе, то же самое, только с дорогими скинами Ясно, нахуй, нихуя не ясно Бля, прикольно, вот дорогие кейсы, ну, как бы, это реально прикольно Как для меня, как для ютубера, точно Х50 кейсов за раз, Х100 кейсов за раз Один, два, три, четыре Че за, че... Подожди, блядь, они, до... они добавили кейс за лям, нахуй. Что за хуйня, блядь? Это за сколько кейс, блядь? Что это за пиздец? Вот ну, три. Это кейс за 10 мультов. Но ну, чтобы вы понимали, на них нельзя, блядь, зайти. Ну, видимо, это байт. Я не знаю, появится, он не появится. Ну, блядь, ну прикольный байт. Ну, типа, кейс за 10 мультов. То, что хуйню никто не откроет. Ну, прикольно в целом. Ладно. Давай, блядь, кейс для инвесторов. Ну, это байтовая хуйня с наклейками. Поехали. 2000 рублей остается 11 тысяч. Да, забыл упомянуть сайт Cal кстати. Ну, кейс 2000. Бля, прикольно, что много этих, блядь, Не, ну ебать, это вот, говорю все как Есть, прикольно, охуенно Это подкрутка, ну вот честный обзор Ну блять, ну как по-другому, ну это Вой за 70 тысяч, я не верю Никто не открывал, мне наклейка выпал, ну блять Может, ну это не могут быть реальные шанс, типа кейс 2000 стоит Ну бля, прикольно, админ завезли контента Ладно, продать, и сейчас нихуя Падать, да не будет, буст инвентаря, давай Пизданем 10 раз, хуй нет Но вот, мне интересно, как сейчас будет дропаться То есть, в теории, после такого дропа Нихуя быть не должно вообще, а, ну ну да, вот, все, гг, блять. Все, вот она, выпал воя. Может быть, это и реально типа было, потому что сайт только открылся, и они въебали подкрутку. Ну да, кого я смешу, скорее всего, подкрутос. Х50 кейсов за раз. 10 тысяч, кстати, стоит. А, подожди, а что за хуйня? Стой. 200 рублей. 10. Ты что это за хуйня. А, внимание, этот кейс открывается за один раз в 50 раз, блять. <coughs> понятно, надо, ну, да, пизданем. Е-е-бай! за хуйня, кого хуйна трясется. Ну, да, все, после боя мы сейчас будем сосать. Бля, прикольно, продать все. Лайф-лента охуевает От жизни, кстати, сломалась. Понятно. А 100 не откроем. А, он 30-ку стоит. Ну, блядь, не откроем, хотелось бы на это посмотреть. Прикинь, блять, 10 драгон лоров за раз. Ну, это был бы пиздец. Высокий шанс окупа. Зашел, чисто школьник без. Нормально, без денег 500 рублей неплохо Давай напоследок ебанем кейс успешно, успешного темсика Быстро и все, ну короче, после войны ни не выпадает. Сразу говорю, выводить нихуя не могу, потому что баланс выданный, охуенная реклама от человека, блядь. Сайт говно, ссылка будет соответственно на эту историю в прикрепленном комментарии, кому интересно. Там же будет и промик на деп, и он также промик на барабан, который я забыл показать. Сомневаюсь, что тебе выпадет, но может 100 тысяч дропнуться, блядь. Да не может-то хуйня какая наверное. Да, он прокрутим барабан ту ну, блядь, под конец ролика, заебись, обзор сделал, и что по итогу? И по итогу перчатки нет, блядь, плюс 45% к депу, заебись. Апгрейды, кстати, даже есть. Бля, охуенная реклама, чисто заплатили, блядь, денег. По итогу я нихуя не сделал. Ну, апгрейд. Да, да, пошел я нахуй, мне выпал больше, мне ничего не надо. О, лайфлента ожила, я ничего не обновлял, сайт сам... А -а -а! Сайт сейчас сам обновился Она... Они ее починили во время ролика или что интересно Ну нет смотри почему-то Ну нет блять я обновил А ну вот только сейчас появилось То есть он при обновлении у них что ли появляется Немного непонятно работает лайфлента Типа нет спойлеров но блять F5 После F5 -то, да, тоже ничего не меняется А вот появилось да, Фент, короче, подпездывает. Ясно, нахуй. Сайт говно. Это была реклама, выводить ничего не могу. Есть кейс за миллион. Если вам реально интересно, мы сделаем нормальный обзор. Ну, потому что, бля, есть прикольные кейсы. Дорогая история, мне нравится. Прошу, чтобы выдали балик большой и уже сделаем full проверку. А так, это реклама за 40 тысяч, рискованный ролик сайт говно. В прикрепе ссылка и промик на прокрут барабана и, хуй знает, там 35 или 40 процентов. Где по будет, короче, переходите сайт говно не открывайте, тут бля это охуенная реклама, всем пока.